Привет! Захотелось поговорить о соцсетях, а именно о том, какое воздействие они на нас оказывают. Вообще, чего в соцсетях больше, плюсов или минусов? Ну, Понятно, что однозначного ответа на этот вопрос нет, есть как плюсы, так и минусы. И вот в этом видео я хочу затронуть именно тему минусов, а именно, как соцсети могут корректировать нашу самооценку. И, к сожалению, это может на нас иногда оказывать именно негативное влияние. Вот об этом мы подробно поговорим далее. Итак, поехали! Первое, на что стоит обратить внимание, это то, что повлиять на самодостаточного человека, вот повлиять на его самооценку достаточно сложно, потому что такому человеку самого себя достаточно. Он четко знает, чего он хочет, чего он не хочет, у него есть свои фильтры, свои критерии, когда он делает выбор, он опирается только на свою систему ценностей. При этом, естественно, есть люди, которые очень легко поддаются влиянию, и у них нет вот этого стержня как у самодостаточной личности. Но сегодня информационный поток настолько мощный, нас атакуют информации со всех сторон. И вот этот информационный поток, он может выбить из колеи даже вот такую сильную самодостаточную личность, не только тех людей, которые легко поддаются влиянию. И вот дальше я хочу рассмотреть такие приемы, методы, как это может происходить именно в социальных сетях. Дело в том, что в соцсетях принято транслировать такую идеальность, успешность, идеальный образ жизни. И если взять весь контент, который там представлен, то его условно можно разделить на два типа. Первый – это рекламный контент, где нам пытаются что-то продать. Второй – это контент, который создают сами пользователи. И тот, и другой тип контента на нас оказывает влияние, и тот, и другой тип контента может транслировать вот эту успешность и идеальность. Если говорить о рекламном контенте, то дело в том, что, понятно, его создают сами маркетологи и создается он для того, чтобы продать. И вот здесь как раз вся логика построена на том, что сначала нужно выбить человека из равновесия, подбить его самооценку, посеять какую-то идею, что с ним что-то не так, он какой-то неправильный. И потом предложить вариант решения проблемы, как себя исправить. Ну, допустим, у вас морщины, это неправильно, нужно срочно решать. Вот, пожалуйста, занятия по фейсбилдингу. Лишний вес, это неправильно, нужно срочно решать эту проблему. Пожалуйста, вот куча марафонов с гарантией результата. Не знаете английский неправильно, нужно срочно учить. Вот, пожалуйста, куча онлайн-курсов, которые предлагают выучить буквально за месяц. Не умеете зарабатывать, вы лузер, поэтому нужно срочно что-то делать. Вот давайте учить воронки продаж, давайте запускать чат-ботов, открывать интернет-магазины, продавать онлайн, давайте учиться зарабатывать. Тем более это очень легко. И это все будет транслироваться какими-то успешными людьми. Это еще может подкрепляться какими-то суперположительными отзывами и так далее. И даже если человек, вот в него посеяли какое-то сомнение, но он не будет активно что-то искать, он все равно будет более восприимчив к такой информации. А вот самодостаточному человеку, у которого вот есть стержень, есть своя система ценностей, ему продавать, точнее даже сказать, навязать что-то либо впендюрить, будет очень сложно. Ну, с маркетингом все понятно. Давайте поговорим о пользователях. Дело в том, что пользователи тоже играют в эту игру. И если быть честными, мы чаще всего в соцсетях показываем себя с лучшей стороны. Мы показываем свои плюсы и не показываем свои слабости либо какие-то минусы. Ну, если и делаем это, то делаем не так часто. И вот здесь вот тоже есть определенное искажение. Дело в том, что сегодня мы много с кем можем себя сравнить. Раньше, допустим, лет 30 назад еще такой возможности не было, мы не видели такого количества информации о том, чем и как живут наши друзья и знакомые, а сегодня мы видим друзей и знакомых, просто каких-то людей, которые нам постоянно транслируют, чем они живут, где они путешествуют, что они покупают, что они читают и так далее, и как правило вот все эти люди будут транслировать себя с какой-то самой лучшей стороны. И вот здесь как раз и получается искажение, что мы видим большой поток вот такой вот информации, но мы же видим только то, что нам эти люди транслируют. А о себе самом мы знаем всю правду, мы знаем как свои плюсы и так свои минусы. И нам может показаться, что вокруг нас вот такие вот все идеальные люди, очень много успешных людей, а мы, соответственно, какой-то лузер. Хотя на самом деле, правда жизни, она может быть очень разная. И кто-то действительно добился каких-то успехов, каких-то результатов. А у кого-то, например, наоборот, все куплено в кредит. И там очень большая у человека кредитная нагрузка. Но это все будет представлено с строго определенного ракурса. И вот это вот как раз и есть проблема. Что мы имеем очень большой поток информации об успешных людях и не знаем всей правды. Вообще, если резюмировать, то мы, как правило, будем завышать знания, значимость информации и совершать значимость вот тех результатов, которые мы видим, у чужих людях, вот значимость информации, которая находится вовне. И будем занижать значимость или даже обесценивать и наши результаты и наши достижения. Приведу свой пример. Однажды в течение получаса у меня испортилось настроение, я это отследила и стала разбираться, почему. И оказывается, я увидела пост в социальных сетях, который э, запостила моя подруга о том, что она вышла на пробежку в 6 утра. И вот я, соответственно, сделала определенные выводы о себе самой, поскольку у меня есть такое, что самая большая моя тяжесть в жизни – это одеяло в 6 утра. Со мной такое иногда бывает. Дальше я увидела еще один пост от своего друга, который рекомендовал 5 книг, что их стоит почитать, и упомянул, что он прочитал это за последние 2 недели, а я вот уже две недели мучаю одну книжку и никак не могу закончить. И вот мне этого было достаточно, вот этой информации, чтобы она определенным образом на меня в тот момент определенным образом повлияла, и я сделала себе соответствующие выводы, что вот вокруг все люди, вот они такие успешные, они все успевают все а я, значит, ничего не успеваю и не достигаю. Ну, сразу скажу про свою подружку, что я через некоторое время с ней списалась, и она сказала честно, что бегала вот так вот ровно три дня, потом бросила эту затею, потому что это оказалось тяжело, но на том, что она бросила, она, естественно, в социальных сетях об этом не написала. Давайте очень кратко рассмотрим, что еще может оказывать на нас влияние. Ну, какие-то агрессивные, неадекватные комментарии. Как это работает, я думаю, вы все знаете, и вот иногда видно, что вот этот комментарий написал какой-то придурок, но не стоит на него реагировать и обращать внимание, но ситуации бывают разные, не всегда у нас есть ресурсы этому противостоять, иногда мы все-таки вовлекаемся и начинаем на это реагировать. Дальше, лайки. Конечно, это оказывает на нас влияние, это уже стало таким своеобразным, таким вот индикатором социального одобрения. То есть, если пост не набирает определенное количество лайков, то можно делать выводы, что я там не нравлюсь кому-то, не, не нужен своим друзьям и так далее. То есть, это может очень сильно занижать самооценку. Про лайки и комментарии могу сказать, что это может быть критерием вот для маркетолога, для его профессиональной самооценки. То есть, допустим, ты готовишь рекламную кампанию, придумываешь какую-то идею, разрабатываешь, там, делаешь макет с дизайнером, продумываешь, там, настраиваешь, вот ты запускаешь и твоя коммуникация, она не находит определенного количества взаимодействий. То есть очень мало лайков, тех же и комментариев. И ты делаешь вывод о себе, как о маркетологе, что ты, наверное, слабый маркетолог, с тобой что-то не то но на самом деле в реальной жизни все очень сложно и невозможно предугадать вот какой пост как зайдет это, иногда бывают такие сюрпризы что вот прям ты не знаешь как это комментировать и как это так вот получилось но тем не менее это действительно оказывает влияние еще есть такой термин, как в Facebook депрессия, то есть это тоже вот когда, такой термин, который появился вследствие того, что люди, когда они не получают определенного количества реакций именно в социальных сетях, они могут впадать реально в депрессию, то есть может появиться вот это ощущение ненужности и опустошенности. Какой я сделала для себя вывод в отношении того, что социальные сети могут влиять на самооценку? Первое это то, что самооценка это не величина постоянная, она может прыгать. В какой-то момент мы сильные, мы в ресурсе, мы стрессоустойчивые, и с нашей самооценкой все в порядке, а в какой-то момент все наоборот. И вот эти нересурсные состояния их очень важно уметь отслеживать в себе, потому что в соцсетях нам будут показывать все, мы там не можем установить какие-то фильтры и смотреть, например, там только хорошую информацию. И вот когда мы понимаем, что мы находимся не в ресурсе, мы не стрессоустойчивые, не, мы не можем противостоять токсичному контенту, потому что у нас нет ресурса. Вот в эти моменты нужно себя и свое взаимодействие с социальными сетями просто ограничивать. Либо может быть вариант потреблять контент точечно, то есть если я знаю, что на YouTube есть какой-то спикер, он мне хорошо заходит, он мне нравится, я могу смотреть его видео, либо если уже очень хочется, можно зайти конкретно на страничку, вот как бы в гости к какому-то другу, посмотреть новости и все. То есть ограничивать в какие-то определенные моменты своей жизни взаимодействие с социальными сетями. А не в ресурсе, вот в таком вот не стрессоустойчивом состоянии может быть каждый человек. Это с каждым может случиться. Поделитесь в комментариях, была ли эта информация для вас и Вообще отлавливали вы такое вот влияние социальных сетей, что они могут сильно влиять на самооценку.